Коллеги, всех приветствую. Сегодня у нас 24 число, воскресенье. Предлагаю провести разбор рынка и приготовиться к понедельнику. Кстати, всех с Днем Матери. Не забудьте своих мам поздравить. Начнем, как обычно, с нефти. Что у нас по нефти? Нефть мы в четверг продавали. Была, неплохая, была им неплохая возможность продать, заработать порядка 60 пунктов. Но, к сожалению, нас выбило по безубытку, хотя в моменте давало где-то 930-960 долларов тремя контрактами. Но бывает. Что сейчас? Сейчас мы снесли все стопы, обновили все хайи. Поэтому для тех умных ребят, которые говорят, что стоп-лост нужно ставить за хай-лой ну вот, в принципе, результат. Поэтому этот хай мы снесли. Даже этот хай мы снесли, вот они стопы. Дальше смысла цены идти, цене идти нет никакого. Поэтому я жду движения вниз понедельник, максимум во вторник. Как минимум к 57, 19. И это под вот этой всей прикольной проторговки Но пока удалим. Да, в принципе, я думаю, даже все удалим, потому что не надо нам ничего. Итак, смотрите. Мы снесли, обновили вот этот лой. Выглядит это как перепозиционирование, а если быть точнее, фикс префикс. Поэтому два варианта есть. Первый вариант я жду движения цены вот так 58, 59, ну примерно вот так каких-нибудь там спокойным набором движения Есть вероятность, что не дойдет и уйдет откуда-нибудь отсюда там 58, 36. Вот из этой области я предлагаю продавать максимальный стоп. Мы делаем с вами 30 тиков, минимальный стоп от верхней точки входа, да, даже это хватит 12 тиков, больше смысла брать нет. Ну, даже за хай нету никакого смысла ставить стоп. Вот, и посмотрим, что из этого может получиться. Максимальный тик профит, который мы можем заработать в понедельник-вторник, 1750 долларов, это 175 пять одним контрактом вот такое движение оно вполне возможно да может не дойти может где-нибудь там сверху уже начнет да то есть как-то тормозит в любом случае я жду на обновление вот этого лоя 5750 потому что все основные стопы все покупок которые сейчас набираются, все все дурачу стоят как раз таки за этот лой свои стопешники Поэтому, начиная от 57-50, заканчивая 56-80, это наша цель по прибыли. Самая нижняя точка выхода 56-55. Вот, вот, вот здесь. Поэтому давайте отметим и подытожим. Ищем продажи от уровня 58-36, 58-59. Стоп, на усмотрение, но... С нижней точки входа не менее 30 пунктов, с верхней не более 15 пунктов. Цель по прибыли 57,45, 57,30, 57, допустим, возьмем 10, 56,85 и последняя точка выхода 56,55. Вероятность того, что сходят ниже, на текущий момент мало вот по нефти это у нас все движемся дальше дальше у нас евро евро как вы видите с пятницы я нахожусь в позиции здесь у нас выступала новая глава ЕЦБ грант и благополучно снесла все, что можно, и не запланированно, и даже практически не спекулятивно полетели мы вниз. Хотя это движение я прогнозировал еще во вторник во время обзора рынка, но благополучно та точка входа, о которой я говорил, была визита. Из минусов Пошли мы достаточно резво Поэтому есть вероятность, что могут дойти До моего стоп-лосса Поэтому те ребята Которые не в позиции У вас вариант либо ждать Вот здесь на уровне 1.10.19 точку входа Либо входить по рынку, потому что 50 на 50, дойдет, не дойдет Тут уже неизвестно В любом случае я жду движения выше Но посмотрим, чем все закончится Есть вероятность, конечно, что мы попробуем обновить вот этот лой это у нас 11010 будем смотреть по ситуации вот, но в евро я смотрю максимально позитивно в сторону покупок. Если вы смотрите также то безусловно стоит заходить так движемся дальше по канадцу по канадцу ситуация к сожалению не самая веселая, Заходили мы еще в среду, в четверг, ситуация развивалась, ну, пила была, дальше хороший выстрел, и сейчас... как. Периодически канай сделает, да, то есть возвращается к изначальной точке входа. Поэтому есть вероятность, что сейчас, точнее, в понедельник Выбит меня по безубытку, буду думать, что делать, перезаходить или не перезаходить. На самом деле потенциал был неплохой, и возможно при наличии подтверждения зайду еще раз. Но обычно, обычно когда я так делаю, ничем хорошим не заканчивается. Поэтому будем посмотреть. Хорошая качественная точка на вход дает движение цены сразу же вот это движение цены попилили и дальше пошли до безубытка не доходит. Поэтому по канадцу буду смотреть пока непонятно. фунт, фунт здесь я зафиксировал 43 доллара к сожалению остальных летниток не взяли поэтому Чеш что есть тем и довольствуемся. Здесь достаточно крупные были кластерные вливания и был риск, что цену развернут. Ну и плюс не хотелось носить через ночь, по крайней мере на ЦМЕ, по той простой причине, что слишком риск высок. Все-таки это фунт, а фунту я не особо доверяю. При наличии коррекции будем заходить также на продолжение тренда. Наиболее интересный на текущий момент точка входа – это 1.2883, стоп-лосс порядка 25 тиков, ну можно побольше. Вторая точка входа это 1.29 и третья точка входа, ну, где-то вот в районе 1.2925-1.2930, ну там уже будем смотреть по ситуации. Пока отметьте себе 1.2883, там будем результировать. Теоретически 40 тиков может хватить, чтобы набрать глупых трейдеров, да, то есть как топливо те, тех ребят, которые посчитают, что нужно покупать и двинуть дальше вниз на но стопов уровень 1.2782 у меня уже отмечен. Поэтому глобально, да, то есть те ребят, которые торгуют глобально, данный инструмент у нас дальше в шорт. Чтобы было понятно, я жду вот сюда. То есть Это у нас 1.2550, 1.2650, ну может быть даже 1.27. Вот такая у нас порядка 150 тиков, область, где, думаю, в декабре уже будут, а может и к концу этого месяца будут набирать позицию, флетить, флетить, флетить, наберут движение и наберут точнее топливо и, возможно, дальнейшее движение наверх. Но как минимум 100% маргинальной зоны, я считаю, что мы возьмем. Вопрос только времени. Так, по данному инструменту мы с вами закончили. Теперь золото. Смотрите по золоту, чтобы не было разночения, было две точки на вход. Одна точка на вход была от вот здесь от уровня 14, 86, 14, 68, 6. Это месячный подс. Здесь были неплохие кластерные вливания в четверг. Отсюда зашли, цена пошла. К сожалению, ничего интересного не, ну, не произошло по алгоритму перевели в безубыток и плюс там пару тиков выбило вторая точка на вход была в районе 14.7 с половиной, либо 14, 69 ,2. То есть у некоторых трейдеров она отличалась как говорится, без разницы я зашел повыше, тик не дошли до стопешника и полетели вниз, что мы сейчас видим мы видим снос стопов, но опять-таки он пошел слишком рано то есть вот, вот, поэтому есть вероятность, что добьем до 14.55 и потом только развернемся. В любом случае, в понедельник, я думаю, дождусь часа ночи и перейду в безубыток. Так будет безопаснее и буду держать руку на пульсе. Продавать ниже, то есть держать позицию ниже вот этого лоя я точно не намерен. И вот здесь буду фиксировать прибыль. Вот, для всех завистников, даже уже сейчас, Сделка приносит порядка 900 долларов, к сожалению, только одним контрактом. Вот, поэтому хорошая сделка, даже сейчас отношение риск прибыли очень даже неплохое. 3 к 1, думаю, получится сделать порядка 5 к 1, ну чуть поменьше. Вот, поэтому для тех ребят, которые не умеют торговать, все, что могу посоветовать, нужно научиться. И будет вам счастье, и будет вам кэш. Так, последний инструмент, наверное, будет у нас S&P 500. Здесь что у нас? Фикс-префикс нормально не образовался, мы не обновили лой, поэтому отсюда я не продал. Но, тем не менее, были трейдеры, которые продавали. Молодцы, поздравляю. Каждая из целей великолепность отработала. Кто-то просто останавливал движение, кто-то даже разворачивал. Поэтому те ребята, которые еще и покупали от обозначенных мною целей, ну, в любом случае, вы красавчики, молодцы. От данного подца дневного от 14 ноября цена у нас ну, таким простообразным движением пытается уйти наверх. Ну, посмотрим, что из этого получится. Пока в данный инструмент, хотя я его очень люблю, лезть не буду по той простой причине, что он ну, сейчас максимально максимально флэтовый, то есть мы находимся на хаях, инвестор не понимает, что делать, поэтому пока он, условно говоря, извините за французский, не обосрется, не упадет ниже а, 3, 30, 25, ну, не знаю, то есть нужно нормальное движение вниз, и тогда уже можно будет четко понимать, до каких целей можно покупать. Вот пока пока ждем развитие движения, развития событий и вообще, в принципе, ждем хорошую продажу пунктов на 100. Ну, будем посмотреть так по основным инструментам все давайте посмотрим по по новозеландцу выбили по безубытку, да, то есть кто как раз как я говорил давал там где-то баксов 300 в лучшем случае по безубытку выбил. выбила флейтин флейтин флейтин поэтому тут и есть только скальпировать внутри дня а цели пока придерживаюсь но посмотрим что будет но ну, в любом случае уже без меня что немножко обидно но опять же таки это рынок ничего страшного бывает по йене. Флет неинтересно. По швейцарцу. Так, по швейцарцу вот мы уже куда-то пошли. Давайте посмотрим. Так, по швейцарцу. Надо поменять. По швейцарцу мы уже полетели. Да, вот так он получается. 1.0154. Итак, что мы видим с вами? Так, на 1 и мы затормозились, корректировались, И на трех четвертях пытаемся полностью снайти. Ну и как раз таки мы обновляем бой. Это все опять же таки про тех ребят, которые говорят, что нужно стопы ставить за хайлой, ну вот вам удача. То есть в любом случае, где бы вы не заходили, вас бы выбило нафиг по стопешнику. Поэтому молодцы, продолжайте в том же духе, на вас мы будем дальше зарабатывать. А вот что мы видим? Ну, условно говоря, хоть я не верю в анализ, графический анализ, но условно говоря, находимся мы здесь. Поэтому говорить о продажах, безусловно, мы не будем. Говорить о покупках, наверное, ну не знаю, выглядит на самом деле не очень хорошо, поэтому вот эти вот всякие треугольники я подождал и в Швейцарце не сувался, поэтому лучшая рекомендация посидим на заборе и посмотрим, что может произойти. А с другой стороны, мы упали от экстреума на 120 пунктов и теоретически можем вернуться до подсая дня. Uh, это он месяца 10101. Есть желание. Можете. Ну тут сколько нужно заложить? Давайте посмотрим. Здесь нужно заложить. Ну, блин. Не знаю. 25 тиков это средний математический стоп uh, лосс для позиционной торговли по швейцарцу. Ну. Но слишком близко мы находимся. Ну ладно, допустим даже если заложили 25 тиков, потенциал движения здесь 60 тиков, чуть больше двух к одному. Попробовать можно, но ä, такого грандиозного подтверждения нету, кроме как дельта, да, то есть дельта положительная, то есть уже ребят заходит в покупку. Вот у нас коллективно дельта растет, но не факт, что это ну прям гарантирует, что вот в понедельник вторник цена пойдет то есть хорошего подтверждения нет то есть вот видите да то есть такая же ситуация но на следующий день и через день мы просто тупо платили может произойти то же самое можем просто тупо платить поэтому и, либо входим на свой страх и риск либо сидим на забор потому что есть вероятность что до одного мы до пройти это с долларом мы можем упасть поэтому я пока швейцарцы не трогал по австралийцу не интересно также флат, ну вот в принципе, оперативно мы с вами за 15 минут положили, все разобрали. Что хочу подытожить? Первое. Никогда не забывайте учиться и постоянно совершенствовать свои навыки. Потому что лучшая инвестиция ⁇ это всегда инвестиция в себя, в свое образование. Потому что эти знания остаются с вами на всю жизнь. Благодаря этому вы сможете свои инвестиции окупить. То есть Нужно не бояться больших расходов, нужно бояться маленьких доходов. Это самое печальное, что есть в нашей стране. Да и не только в нашей. Вот. Как, как, как в итог да, подведем. Не забываем про риск менеджмент, про money менеджмент. То, что работало 10 лет назад, оно сейчас ни хрена не работает. И то, конечно, денег, которое получалось не напрягаясь зарабатывать 2-3-4 года назад, оно сейчас уже не напрягаясь, не получается. То есть рынок меняется, и происходит метаморфоза, и вместе с ним должны меняться и вы. Поэтому очень глупо рассчитывать, что то, что работало у кого-то когда-то, лет 10 назад, без видоизменений, оно будет работать сейчас. Опять же таки, не рекомендую использовать просто какие-то графические паттерны, но оно вилами на воде описано. Вот. Те, кто знает про высокочасотные роботы, да, то есть про них, кто в курсе, читал, изучал, либо у меня проходило обучение, те, те понимают, что первое, что заложили в них, это как раз таки алгоритмы технического анализа, графического, фундаментального анализа и так далее, и тому подобное. Поэтому это уже сейчас не работает. Ну и под конец подведу итог. 28 числа через 4 дня стартует единственная последняя группа в этом году. Те ребята, кто хочет действительно учиться зарабатывать и анализировать рынок, а самое главное прогнозировать движение цены, всегда welcome. Проходим подготовительный этап, показываем мне результаты, лучших я отбираю. И мы встретимся с вами на курсе. Вот. Те ребята, которые считают, что это все лохотрон, без проблем, вы абсолютно правы. Продолжайте также считать, у вас все в жизни хорошо, вам ничего не нужно. Вот. Поэтому желаю всем творческих успехов, максимального количества профита и до новых встреч. Встретимся, допускаю, что на прямом эфире 20 числа, 26 числа. Все, ребятки, пока-пока.